Закон был принят парламентом 16 июля. Предусматривается, что зарубежные аудиовизуальные программы могут транслироваться без лицензии через общественный мультиплекс только исключительно на основании межгосударственного договора.